Добрый день! Представляем вашему вниманию новинку зеркало PrimeX 04305 на операционной системе Android. Включаем зажигание. В нашем случае подсоединяем провода питания. Зеркало включается моментально. Запись видеорегистратора включается автоматически при включении зеркала. Видно, что запись идет с двух камер. С камеры в зеркале и с камеры заднего вида. Хотелось бы отметить, что включение камеры заднего вида происходит моментально при включении задней передачи. Благодаря операционной системе Android расширяются возможности использования зеркала. На зеркале можно просматривать фильмы, слушать музыку, а благодаря FM-трансмиттеру воспроизводить аудио на штатных колонках автомобиля. На зеркало можно установить любое приложение Android. Для примера мы установили веб-браузер и навигатор. Зеркало устанавливается на штатное крепление. Камера видеорегистратора регулируется в любом направлении относительно зеркала. Для этого необходимо повернуть камеру в нужную вам сторону.